Я на... Ждем. Uh -huh. Хорошо. Да. Так бывает. Остановилась я на том, что мое самостоятельное, а когда я провожу упало, да, оно уже длится около 15 лет. <coughs> а и, в общем-то, это все начиналось ну, ради себя любимой. Я искала разные форматы и вообще, что происходит, что ключевое в этом празднике. Вот я могу сказать то, что я понимаю на сегодняшний момент. Ну, наверное, вы в курсе, сейчас очень серьезные баталии идут на тему формы Земли, да, и в частности, что ключевое в широко популярной в некоторых кругах концепции пола Земли – это то, что Солнце, звезд, Луны ничего не существует. Луна-голограмма, звезды какие-то светильники, солнце тоже светильник, просто более мощный, да, который находится близко. Возможно, солнце гораздо ближе. Возможно, многие параметры, которые мы учили в школе там, или в институтах, или читали в книжках о том, как что устроено, да, там далеко не все так. Но. Что я понимаю точно, что, во-первых, есть э, традиции, например, Староверы э, э, на севере Архангельской области есть поселение, где не прерывалась традиция празднования Купалы. И это большой массовый праздник, очень э, светлый, очень чествуемый. И если посмотреть, очень многие народы, коренные народы Земли празднуют этот праздник как большое, великое, ну, важное событие ежелетнее. Наравне с весенним равноденствием, с зимним солнцестоянием, осенним равноденствием. Эти праздники, так же как вот и 1 мая, 1 ноября, еще некоторые праздники, они представлены в разных культурах. Что заставляет предположить, что а, все-таки это, это важный праздник. Мой собственный опыт говорит о том, что а, в частности летнее солнцестояние, что такое, когда солнце высоко и а, солнечный день долго. Это когда солнечная энергия, энергия действия, вы знаете, что монета, любая монета, это суть, символ солнца. То есть вот поэтому бумажные деньги энергетически слабее монетных денег. И когда люди избавляются от монеты, хотят держать только бумажки в кошельке, это не совсем верно, потому что монеты обладают большей силой. Потому что они являются символом солнца. Солнце как э, ну, деньга, да? га – это движение день, движение дня. Вот, собственно говоря, название, э, что такое деньга. <как> <как> вот, поэтому летнее солнцестояние – это очень такая материализованная точка, очень явная точка, точка яви, точка проявления, точка солнца, э, активности, э, проявление всего того, что то мы можем пощупать, попробовать на зуб то, что материально. Это касается как планирования этой стороны, так и взаимодействия, ну, выравнивания, выстраивания вот этих вот проходов, потоков, да, не обязательно прям ну, вот, примитивно денежных, а в принципе материальной стороны жизни. Это может быть и рождение детей. Вот, вот еще раз, все, что мы можем пощупать. То есть это очень много чего, касающегося разных сфер. И участвование в летнем солнцестоянии, почему мы назвали это звездными вратами, потому что Солнце – это звезда, звезда, которая дает, обеспечивает жизнь на Земле. Без Солнца э, жизнь на Земле невозможна. И кто имел... Такое счастье пожить в регионах, где солнца долго не бывает, вы на себе наверняка испытали, каково это. Так же, как и если вы жили там, где солнце все время, особенно если вы пожили и там, и там, вы можете озвучить разницу, она ощутима. Да? Поэтому южные народы энергичные, радостные, сексуальные, а северные немножечко наоборот. Скорость реакции... Активность, жизнерадостность, страсть проявлены очень по-разному, в зависимости от количества солнца. И в этот день у нас по всей Земле максимально много солнца, максимально мало ночи. То есть, ну, антисолнце, до другой непроявленной стороны. Значит, что я поняла за все летопразднования? Что это полезно. Полезно участвовать в этом процессе, это дает заряд на, на все лето, это простраивает определенный проход, э, состояние э, в жизни. И потом оглядываясь, вот вроде бы, ну хорошо, ну попрыгала через костер, ну поплела какие-то штучки, ну побегала, покупалась по поросе, ну или там поплавала в речке на рассвете, ну встретила солнышко. Ну хорошо, ну здорово, ну интересно. Но оглядываясь потом назад, о чем я, во, во что я вкладывалась, ну, понимаете, бессонная ночь, потом бывает там вот, там, отоспаться, там, еще что-то, но потом вдруг обнаруживается, что жизнь очень сильно меняется, и она меняется в ту сторону, которую я закладывала на летнем солнцестоянии. Поэтому то, еще раз повторю, опыт регулярного, постоянного празднования а, звездных врат, которые называются купалы или летнее солнцестояние, мне более 15 лет, беспрерывно, в разных точках и по-разному. Я участвовала, знаете, когда вот там с бубенчиками, с, с мечами, с факелами, с песнопениями. А, участвовали очень просто, когда мы просто попрыгали через костер, посидели тихонечко, попили чаечку и встретили рассвет очень а, с обрядами, без обрядов. И а, вычинилось главное, да, еще раз, почему звездные врата, потому что звезда это, а, солнце это звезда. И а, заявляясь на то, что это звездные врата, мы максимально выстраиваем длинную цепочку. Земля, человек, солнце, звезды. То есть выход на Вселенную – это заявка на взаимодействие с определенными энергиями, где кроме солнечной мы еще включаем в себя большее количество сил энергии. Вот, Чем больше мы а, это в поток можем включить, тем объемнее и а, качественнее возможен наш проход. Причем это можно достичь достаточно простыми средствами. Дорогие мои, может быть, я кого-то огорчу, но у нас не очень принято, ну, такое, знаете, мы приглашали там музыкантов, гармонистов, там, балалайчников, еще там, певцов, да, чтобы там, мы вводим хороводы, мы поем, но а, вот такое шоу из этого у нас не получилось, вот когда, знаете, можно прийти с детьми, пошариться, там попели, послушать. Там, ну, есть э, структуры, которые организуют такие праздники, я думаю, что тот же там Этномир, который широко известен, наверняка есть еще такие мероприятия. Э, мы пошли другим путем. Нам интересно, ну, если совсем примитивно сказать, извлечь для себя максимальную выгоду из участия в праздновании. И еще здоровское, если э, участие наше в еще и полезно там земле и миру за счет волеизъявления, да, ну, самого простого, что мы хотим мира, мы хотим счастья, мы хотим, там, чтобы хлеба родили, да там вода была чистой, дети здоровыми, семьи крепкими. Вот когда мы объединяемся и подтверждаем это намерение, это тоже влияет на реальность, мы создаем ту реальность, которую мы вместе выбираем. Это такой навар не только личный, но и в общем общий, да, в общее процветание. Но кроме этого, еще личные вложения в то, что вам самим, нам самим участникам этого праздника желаемо. И знаете, вот есть, когда пишут рекомендации каким-нибудь препаратом или каким-нибудь упражнением, говорят, что имеет накопительный эффект. Вот по моим наблюдениям, участие в самосостояниях равноденствах тоже имеет накопительный эффект. Вы потихонечку начинаете чувствовать себя объемнее, целостнее. Вы начинаете ощущать не только вот тело, да, но и свои поля, свои ощущения, и взаимодействие с миром, мир как часть себя или себя как часть мира. То есть потихонечку ощущение своих полномочий, своих возможностей потихонечку увеличивается, и это прям можно почувствовать. Потому что рассуждать об этом можно сколько угодно, человек либо чувствует, либо не чувствует. Поэтому, когда обычно к нам сначала присоединяется, ну, бывает сложновато. Но если человека что-то цепляет, он приходит еще раз, еще раз, в следующий раз это объем, не объем, не объем, не происходит, и в какой-то момент человеку даже без слов он начинает понимать и ощущать, что происходит, и участвует уже на, на другом уровне осознанности в этом процессе. Вот, Поэтому мы постарались, чтобы, собственно говоря, сам праздник солнцестояния ну, был по возможности простым. Да? То есть вот самое-самое главное, что есть в празднике, это встреча, рассвет, вот это переход, а, в, в бодрствование ночью, что называется, да, во время которого идет вычистка от накопившейся какой-то, там, не знаю, тяжести, усталости, там, ну, за, за прошлое лето и закладка состояния. Все на физике, почему мы прыгаем, там, через физические действия, через взаимодействие с живым огнем. Купала, вы знаете, это соединение двух основных стихий, воды и огня. И в первую очередь обе стихии обладают мощнейшим очищающим свойством. Это как некое обнуление накопившегося груза, который уже не нужен нам для того, чтобы пройти дальше, почувствовать себя легче и что-то новое в свою жизнь впустить. Но знаете, самый простой принцип, если вы хотите взять что-то новое, часто мешает очень простая вещь, что у вас в руке уже что-то есть. И когда в руке что-то есть, взять что-то новое, не упустив вот это, ну невозможно. А это упускать жалко, потому что нажито не по сильным И вот в купалы можно вот это вот пересортировать, отпустить то, что уже пора отпустить, освободить руку, чтобы можно было вот это самое новое взять, принять потому что дается, это нам всем дается, да, и чем разница участие осознанное в таком празднике, то что, ну, все же, для всех же это самый длинный день, для всех самая короткая ночь, проживет но проживи ты просто, все равно ты что-то получишь, если мы себя к этому не готовим, мы в это не участвуем, ну, что-то все равно, конечно, происходит, но согласитесь, в меньшей степени, потому что, все-таки по, ну, по воле человека, по, по, по выборам человека, по тому, куда внимание человека направлено, а, идет проход. И если мы направляем внимание во врата, мы становимся полноценным, осознанным участником вот этого действия соединения Земли и Неба. А, соответственно, ну, в общем, и полномочия получаем другие, возможности другие. И... А, кажется, что вот это самое главное, что есть в этом празднике, ради чего в нем стоит участвовать. Вы можете участвовать в неком таком лайтовом варианте, да, можете, потому что у нас программа рассчитана фактически на сутки, то есть мы ночью начинаем, и еще днем у нас будет прохождение, мистериальное прохождение по, в общем, там, я, простите, не буду сейчас все это разворачивать, потому что, Сказать А, не сказать Б, будет странно, а для того, чтобы... Я что-то скажу, это надо будет объяснять. Объяснять это надо будет долго, это другая тема. Поэтому, ну, может быть, мы снимем просто отдельный прямой эфир, вот по, собственно говоря, мистерии, да, который у нас будет 22 числа. Вот. А сегодня я рассказываю про, собственно, солнцестояние, что это такое, и для чего в нем участвовать. Я не собираюсь никого, знаете, там, агитировать, говорит, ребята, у нас классно, мы вообще там... Я могу сказать еще раз, что мои наблюдения за собой, за другими людьми, и за тем, что предлагается в этот день проходить, что я поняла? Что не очень работают реконструкции. Да простят меня те, кто занимается реконструкцией, потому что я предполагаю, почему? Потому что вот здесь момент, здесь и сейчас. Вот мы сегодня живем, вот у нас сегодня вот такие энергии, вот такие правила игры, вот такой президент, вот такие законы. Я не знаю, вот, вот так мы себя чувствуем, вот в этом мы себя друг чувств, ощущаем. Да? И когда я просто участвовала в таком мероприятии, когда э, со сказаниями древними, с песнями, с красивыми ритуалами, это, ну, это, это вот конструкция празднования, что вот, мы возрождаем традиции. Я проучаствовала, и у меня было такое вот ощущение неправды. И я долго с этим разбиралась, потому что, понимаете, все здорово, такую работу проделали искренне, а, там, костюмы народные. Вот а, насколько имеет смысл приезжать, там не знаю, в сарафане или в народном костюме – я могу сказать одно: имеет смысл приезжать в платье, в юбке, имеет смысл приезжать в, на, в натуральной одежде, потому что это все энергетично, это вам же самим полезно, вот. Да, безусловно, там правильно сшитые сарафаны из натуральных тканей, там желательно там льняной, а еще лучше, конопляный, с правильными вышивками, с правильными украшениями, все добавляет ресурсности, плюс еще и красиво, безусловно. Но если спросите меня, что главное, главное все-таки это вы сами. Вы сами вот на этой земле, которая сейчас есть, вот под этим солнцем, которое сегодня светит, вот в той природе, которая сейчас есть. И в этом смысле полезнее, используя какие-то опыт, знания, которые нам достались, хочется сказать, крупицы да, от прошлого, все-таки использовать, вот, проходить, как есть сегодня. Чем мы больше сможем с вами попасть в резонанс того потока, который будет проходить непосредственно в эти звездные врата, именно вот с 21 на 22 июня 2019 лета, по нынешнему летоисчислению, да, тем мы будем для себя эффективнее. ну Это понятно, да, что можно, конечно, ездить на каретах, но если вы хотите быстро куда-то добраться, то, скорее всего, все-таки сядете за руль машины или полетите на самолете. Вот. А кареты оставим ну, некой памяти прошлого. там Может быть, на них иногда приятно прокатиться, но не очень полезно на них передвигаться постоянно. Я могу ошибаться, кому-то может очень нравиться кататься на каретах постоянно, безусловно. Но вот я смотрю на то, как мы живем, и понимаю, что вот есть сегодня определенные средства прохода состояния, да, силы, которые мы можем задействовать, и которые мы можем, взаимодействовать с которыми простроить свой собственный полезный для себя любимых проход. Вот. А, был вопрос, могут ли в этом участвовать дети. Да, безусловно, им обычно все очень нравится. Вот, и они легко, им там у них не загружена голова там какая у нас земля как можно праздновать а что почему откуда они просто вот если или, или, или идет поток или не идет поток если поток идет им все понятно они в этом участвуют с удовольствием И обычно дети очень по настоящему это проходит им не мешают какие-то знания наши вот поэтому мы ничего не отвергаем, ничьи концепции абсолютно, я не вижу смысла спорить с кем-то и что-то доказывать. вот Нет, мир квадратный, нет, он треугольный, нет, он зеленый в крапинку абсолютно. Мы просто предлагаем открыться душой, почувствовать и пройти максимально с доверием к себе и к как минимум к стихиям, к силам природы да, этот праздник который, еще раз повторю, празднуется большинством народов коренных земли. Вот. И для меня это вряд ли бы мы праздновали а, а, самое длинное время, когда у меня горит лампочка в комнате. Да? Вот как-то вот, да, вот у меня сегодня лампочка горела на полчаса дольше. Это, конечно, праздник. А, кто общался, если с солнцем? У солнца есть душа, есть характер. И если на него настроиваться, с ним общаться, то можно почувствовать. Это очень интересно. Вот. Что для меня о том, что, может быть, Солнце не такое физически, как нам его рисуют или как мы представляем, но оно есть, оно живое, оно взаимодействует с Землей, Земля тоже живая. И те, кто хоть немножко как-то настраивались на Землю, я уверена, подтвердят мои слова – да не только кошки и собаки, кто с растениями занимался, у них у всех есть разум и душа. Они откликаются, они взаимодействуют, они имеют разные характеры. Вот. А, поэтому я думаю, что недобро отказывать солнцу в разумности или мирозданию в разумности. Вот. И а, еще раз повторю, что солнцестояние – это возможность настроиться и содействовать, соучаствовать, сотворить с Землей, Солнцем и стихиями природными вот в этом прекрасном празднике, который называйте как хотите, да, но он есть вот астрономически, самый длинный день в году. Он же Купала, он же Солнцестояние, он же Звездные врата.